Бывают такие ситуации, когда человек что-то снимает в торговом центре или магазине. К нему подходит охранник и начинает просить его прекратить видеосъемку и убрать мобильный телефон или камеру. Ссылается на какой-то закон или просто вообще пытается выгнать его. Прав ли он? Давайте разбираться. С вами Станислав Исхаков и мы начинаем. Бывают такие ситуации, когда человек, зайдя в торговый центр или продуктовый магазин, начинает что-то снимать на видеокамеру или мобильный телефон. И это часто заканчивается тем, что продавец или сотрудник охраны делает ему замечание и просит прекратить съемку, ссылаясь на свои нормативные документы. В таких случаях нередко происходит спор между покупателем и сотрудниками торгового заведения. Также для любителей фотографии порой создают преграды на различных объектов. К примеру, на железнодорожном вокзале, в метро, в музее, в результате чего возникает спор между фотографом и сотрудником охраны. Тут видео Проблема состоит в том, что та и другая сторона ссылаются на драмативные акты и пытаются доказать друг другу что они правы, что их позиция на сто процентов основана на законе и действия все правомерны. Нередко прибегают и к помощи правоохранительных органов, которые сами не всегда принимают правильное решение с точки зрения законодательства. На самом деле это говорит о юридической некомпетентности сотрудников полиции, поскольку законодательные акты регулирующие вопросы связанные с разрешением на фото или видеосъемку, разбросаны по различным отраслям правовой системы и не консолидированы в один единый документ. Продавцы, охранники и сотрудники полиции попросту сами не могут определить, какие конкретно нормы права регулируют эти отношения. Давайте попробуем хотя бы немного разобраться в этом вопросе, немного юриспруденции. Прежде всего, стоит сразу обратиться к юридической силе нормативного акта. Существует определенная иерархия, где главное место занимает Конституция России. Она обладает высшей юридической силой и действует на все остальные российские законы. Далее следуют федеральные законы. Ниже их по статусу идут указы президента и постановления правительства. Более низкую ступень от указов и постановлений занимают законы и другие нормативные акты, принимаемые в субъектах Российской Федерации, то есть в регионах нашей страны. Еще более низкий уровень юридической силы имеют акты органов местного самоуправления. А что касается корпоративных норм и правил, которые принимаются внутри юридического лица, то есть в торговом центре или в магазине, то они обладают самой низкой юридической силой по сравнению с федеральными законами и Конституцией и действуют только внутри самой организации. И вот получается. Сотрудники охраны часто указывают именно на свои внутренние правила и на право частной собственности. Тем самым запрещают посетителю производить фото или видеозапись. Во многих торговых центрах и павильонах при входе можно встретить наклейку с изображением перечеркнутого или запрещенного фотоаппарата или видеокамеры. Так вот... Проблема в том, что в соответствии с законодательством такие вот наклейки попросту незаконны и не дают сотрудникам охраны, продавцам или администрации право запрещать посетителю что-то либо снимать на территории магазина. Для ясности картины можно привести основные нормативные акты, разрешающие посетителям производить фото или видеосъемку. Конституция России в пункте 4 статьи 29 предоставляет каждому гражданину право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Данное положение Конституции страны подкрепляется частью 1 статьи 8 закона о защите прав потребителей, которая гласит что потребитель вправе потребовать предоставление необходимой и достоверной информации об изготовителе, исполнителе либо продавце, режиме его работы и реализуемых им товара, что самое главное. Данные статьи уже дают вам право снимать торговый зал ценники сам товар. И любые устные просьбы, понуждения прекратить съемку или насильственное отнимание у вас камеры, при помощи которой ведется запись, будут расцениваться как правонарушение. Если охранник предприятия будет физически препятствовать вам в проведении фото- или видеосъемки, либо силой пытаться вывести вас за территорию, то его действие подпадает под статью 203 Уголовного кодекса России «Превышение полномочий частным детективом или работникам организации, либо же превышение полномочий частного охранника при выполнении им своих должностных обязанностей». Если эти действия применяются в отношении журналистов, которые официально ведут видеосъемку в качестве сотрудников СМИ, то тут действует статья 144 Уголовному кодекса «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», что запросто может привести сотрудника к охране, к потере места работы. Закон также предусматривает некоторые ограничения – если вы сделали фото или видеозапись какого-либо гражданина, и он запрещает вам использовать свое изображение, то следует сказать, что он имеет на это полное право в соответствии со статьей 151.1 Гражданского кодекса охраны изображения гражданина. Если вы потребовали не опубликовывать свое изображение в СМИ или интернете, то все равно, к примеру, увидели себя в газете в телепередаче или на сайте, или в социальных сетях, то вы имеете право обратиться в суд с требованием возмещения морального вреда с того лица, которое нарушило статью 151.1 Гражданского кодекса. Также запрещено снимать на территории режимных объектов, имеющих стратегическую важность либо содержащих сведения, составляющие государственную тайну. В качестве примера таких объектов можно привести военные базы, секретные объекты, находящиеся в закрытой административном территориальном образовании, зато сокращенно. Помимо этого, запрет на видеосъемку существует в судах Российской Федерации. Если вы хотите произвести запись судебного заседания, вы должны официально уведомить об этом председательствующего судью при помощи ходатайства в начале судебного процесса. Некоторые ограничения на фото- или видеосъемку могут быть приняты в метрополитене. Московский метрополитен своими правилами запрещает производить фото- и видеосъемку без письменного разрешения администрации. Исключением здесь является лишь фотосъемка без стационарного оборудования. Тем не менее, чтобы снять все разногласия и недопонимания, которые возникают по этому вопросу, необходимо все-таки принять отдельный закон о фото- и видеосъемке, который будет четко и ясно определять места для съемок, полномочия сотрудников частных охранных организаций, при столкновении с журналистами, с блогерами, с владельцами сайтов, каналов в интернете, с активистами и просто простыми покупателями и посетителями. Стоит уже определиться на законодательном уровне с тем, что же именно является общественным местом и внести это определение в закон.